А, вот, все. Доброе утро. Меня видно, слышно и, наверное, еще подождем людей. Ту. Давайте, три минуты ждем. И начинаем. Кто-то жалуется у нас. Давайте, пока народ собирается, я задам вопрос в чате. Желательно, чтобы вы ответили, чтобы вам не было скучно. Пользуетесь ли вы сейчас какими-то системами поиска тендеров? Если да, то напишите, какими. Ну или вообще, как ищете тендеры, на каких ресурсах, тоже интересно. Если не пользуетесь специальным инструментом, то как? как вы находите? Сюда же подойдет и записная книжка, и проверенные заказчики, и так далее. Напишите, пожалуйста. Так, сейчас еще минуту ждем. Я повторяю вопрос и начинаю показывать. Не очень много у нас прибавилось людей. По-моему, всего три человека зашло. Давайте еще дадим минуту. Все, минута прошла. Повторяю вопрос. Как в данный момент вы ищете тендеры или заказы по 223, по 44, неважно, по любому законодательству и коммерчески? То есть чем вы сейчас пользуетесь? Даже если это Google и Яндекс, то напишите, пожалуйста. И эти источники тоже. Отлично, у нас есть пользователи SBIS. Ага. Контур. Отлично. Если не пользуетесь ничем, тоже напишите «Ничем не пользуюсь». Угу. Так, вы можете отвечать. <свят> Я представлюсь, меня зовут Валерия. Я менеджер проектов в компании OTC. Как раз мы занимаемся созданием и развитием продуктов для поставщиков. И нам всегда очень важно ваше мнение, чего бы вы хотели в том, что уже есть, поменять или улучшить, и, соответственно, каких еще вам продуктов не хватает. На протяжении этого марафона мы будем с вами заниматься практикой. Я буду рассказывать а, особые моменты, да, как увеличить количество денег в вашей компании с помощью тех инструментов, которые есть на нашей площадке и вообще, в принципе, на рынке. Сегодня я бы хотела посвятить нашу практику поиску тендеров, поиску тендеров на всех возможных на данный момент электронных площадках с помощью поисковиков. Итак, скорее всего, многие из вас уже имеют какой-то опыт, неважно, сколько лет вы на рынке тендеров, вы знаете да, про такой великолепный сайт закупки gov.ru. И когда мы общаемся с поставщиками, то слышим от них, что они пользуются этим сайтом, отслеживают там по своему региону заказы или отслеживают конкретных заказчиков и, соответственно, больше чем не пользуются. И когда мы начинаем объяснять и говорить, что этого недостаточно, потому что... Те инструменты, которые есть на сайте закупки .gov, они очень слабоватые. И если в планах компании стоит развитие и увеличение количества исполняемых контрактов, то, конечно же, лучше воспользоваться современными инструментами. Портал закупкиgov.ru обязательно зайдите туда, если вы там не были. Посмотрите, как выглядит поиск. Есть небольшие такие минусы что он не подбирает вам релевантный список. То есть система искусственного интеллекта на данном сайте работает не очень сильно, поэтому если вы будете искать, например, слово «сту», то помимо самих тендеров, где встречается это слово, вы также, возможно, встретите еще и просто тендер, где предметом, Мебель да, и стул не являются, но при этом стул, возможно, находится в названии региона или заказчика, что вообще абсолютно вам неинтересно да, и отнимает только время на просмотр. Плюс сайт закупки ГОВ, когда выбиваете ключевые слова и, или группы слов, он ищет всегда наименование тендера в предмете тендера не пойдет глубже искать и сканировать само извещение, плюс он не посмотрит конкретные позиции, категории и не распакует вам документы в разных форматах. Поэтому, возможно, вы теряете не просто там, 10% потенциальных заказов, а я думаю, что все и 80%. И если посмотреть на сам фильтр поиска, на закупки ГОВ, то у вас нет... Таких фишек, которые есть у того же контура, у того же бико-тендера, у OTC. Это, например, возможность задавать расстояние между словами. Это очень важно. Иногда заказчики прячут э, свои тендеры от новых, так сказать, игроков и э, задают большие расстояния между словами. А вы точно знаете, что эти два слова в тендере обязательно встречаются Это или группа слов. Поэтому поисковики используют такую возможность для того, чтобы не потерять необходимые вам заказы. Там невозможно задавать диапазон обеспечения. Это очень важно, потому что помимо самой заявки, вам частенько приходится и ломать голову, как обеспечить да, этот тендер. И если вы понимаете, что там очень большое обеспечение, то, наверное, нет смысла туда лезть. И... Поисковики собрали всевозможные способы закупок. На, если вы посмотрите там, на закупки ков, то у них так, стандартный небольшой набор. И невозможно установить преференции для, для участников. То есть, Если, например, закупки проходят для МСП и так далее. То есть очень много всяких моментов, например, закупки с авансом. Да? То есть вам ИИС этого не покажет. Итак, забываем про EIS, <смех> смотрим только то, чего не хватает на тех же самых поисковиках. И лучше им не пользоваться, потому что вам придется ежедневно задавать параметры поиска, да, и вы будете ну, терять свое время, вместо того, чтобы сохранить уже какие-то проработанные шаблоны. Там нет аналитики, практически все поисковики обладают, какой-либо обязательно аналитика, либо анализом самих контрагентов, либо анализом рынка. Плюс э, э, системы поиска научились еще искать потенциальные заказы, то есть смотреть планы закупок. И э, если вы, например, хотите заранее посмотреть, есть ли в планах ваш предмет, да, ваша услуга, то вы тоже можете воспользоваться поисковиком. Если вы пойдете на ИИС, начнете перебирать все эти поструктурированные планы, то, скорее всего, закопаетесь, потратите кучу времени и заранее ничего не узнаете. Поисковики находят эти позиции и э, дают вам возможность заранее провести анализ, возможно, даже связаться с заказчиком, если он адекватный и готов идти на контакт, и помочь ему э, даже в в будущем в составлении а, и в проведении этой закупки. Еще есть свойственно ломаться, бывают очень много регламентных работ. По-моему, по пятницам это начинается чуть ли не с утра а до самого вечера. Но системы поиска работают с базой, и поэтому, если не работает сама система, то поисковики вам все равно покажут опубликованные в этот день тендеры. И э, есть такой момент, что коммерческих закупок вы там не найдете, вы не найдете закупки малого объема, и, соответственно, ваши заказчики могут еще выходить за пределы ИИС и не всегда публиковать какие-то заказы там. Поэтому лучше за своими заказчиками, за своими потенциальными клиентами следить через систему поиска. Как выбирать систему поиска? Если вы уже даже пользуетесь какой-то системой, она вас вполне устраивает, мой вам совет – посмотрите еще, что есть на рынке. В нашей компании мы всегда руководствуемся такому принципу, что это нормально – пользоваться одновременно несколькими площадками, пользоваться несколькими системами поиска и даже системами анализа контрагентов, потому что все равно это так или иначе формирует ваше общее понимание э, рынка этих инструментов. И э, сейчас все компании нацелены на то, чтобы слышать своих клиентов, поэтому я думаю, что и та же система Кондер и Бико будут рады услышать от вас обратную связь, для того, чтобы их продукт продавался э, лучше, и вы, соответственно, да, как можно лучше себя чувствовали и получали новые заказы. Когда вы выбираете поисковик, определяйтесь с основной целью или задачей. Что для вас важно? Удобство да, или, например, количество заказов? Или вам очень важна рассылка, вы будете работать только через телефон? То есть определите да, основную цель, основную задачу. Важные моменты, которые вам помогают в работе, например, это система оповещений. Или, например, вам нужна командная работа, да, для того, чтобы этот заказ или этот тендер потенциально видели остальные члены вашей команды. Очень часто спрашивают про аналитику, а есть ли у вас аналитика? Да, есть аналитика, но у каждой системы она своя. И, соответственно, вам нужно понимать, какой именно анализ вам нужен. Что вы хотите смотреть? Вы хотите смотреть, с кем заказчик заключает контракты, в принципе, да, на протяжении всей своей деятельности, именно тендерной. Или вы, или вы хотите посмотреть, как ваши конкуренты снижаются. Или вы, например, в принципе, хотите посмотреть, в каком регионе чаще всего проходят тендеры на, вашу, на ваш предмет, на вашу услугу. Поэтому тоже м, знайте да, и понимайте, что вам нужно для анализа. Еще у каждого поисковика существует своя да, структура карточки, поэтому, конечно же, мы подтягиваем да, данные из ЕИС, но здесь еще важно понимать, какая информация для вас важна в первую очередь. Ваша задача – получать как можно больше заказов. Но и тратить на анализ да, много времени – это тоже плохо. Потому что, скорее всего, если вы увидели карточку заказа и провалились в этот тендер, вы потратите еще очень много времени на изучение документации. Поэтому учитесь сразу на первых да, 5-7 минутах понимать, ваш это заказ или нет, что для вас важно, то есть куда вы будете поставлять, или, например… Сколько, какая цена контракта, да, какой объем, какое обеспечение, на что вы в первую очередь обращаете внимание, именно и это поисковик вам должен в первую очередь демонстрировать. И, соответственно, когда вы работаете с системой, тоже не уходить совсем прям в серенку. Да, потому что можно закопаться в куче меток, задач, каких-то согласований, чатов и уходить от самого главного, это от анализа и просмотра большого объема. Нужна ли вам да, CRM-система, особенно если она у вас есть. Я выделил основные критерии, да, на которые стоит обращать внимание. Во-первых, цена. Да, конечно же, этот продукт имеет определенную цену на рынке, но вы часто можете столкнуться с тем, что есть бесплатные. Любой хороший IT-продукт бесплатным быть не может. Поэтому, если вы встречаете бесплатный поисковик, скорее всего, вам будут звонить и предлагать сопровождение. Либо, либо сама компания, например, занимается выдачей банковских гарантий является агентом по выдаче банковских гарантий, и, соответственно, этот продукт используют просто как пиар или дополнительную функцию. Те, как раз те компании, которые были названы, да, «Контур закупки», тендер», «Сбис», они обладают еще каким-то количеством продуктов дополнительных, да, но поисковики у них действительно работают очень хорошо. Смотрите на пробный период, обязательно. Это очень важно. Как, как работает система? Вам нужно, чтобы там было удобно. И э, если вам выдают пробный период на сутки, нужно опять звонить менеджеру или там, на несколько часов. Это не очень ну, такой хороший метод со стороны компании, поэтому пробный период должен быть большой. 7-14 дней, лучше месяц, да, для того, чтобы действительно понять, помогает ли это в вашем бизнесе. Обращайте внимание на точность и полноту поиска. То есть, опять же, возвращаемся назад, не показывает ли он вам столы и стулья, где не предметом да, являются эти слова, а название городов, фамилии, директоров и так далее. И посравнивайте, да, откройте несколько поисковиков, вбейте ключевые слова и посмотрите, какую выдачу вам показывает каждый. Обещаю, будут разные результаты. Смотрите, как часто обновляется информация. Да? Закупки должны очень быстро появляться после того, как они публикуются на коммерческих площадках, если поисковик с ней работает, и, соответственно, как быстро информация обновляется после появления тендера на закупки Go. Очень важно качество обслуживания, потому что первое время достаточно сложно действительно подобрать все слова корректно, и у некоторых систем поиска есть уже настроенные шаблоны. Поэтому можете обращаться к преднастроенным шаблонам, или они создают отдельную классификацию да, по... Не, по, не, не по КПД делают, а создают свой классификатор. И таким образом помогают вам уже заранее выбрать не просто. Не просто вбить ключевые слова, а создать шаблоны по категориям. И, да, вот я уже про это говорила, да, посмотрите результаты при одинаковых запросах, что вам показывают системы. И иногда заявленные площадки в рекламе да, или в списках там, в базе знаний не всегда правда, поэтому тоже проверяйте с какими площадками они действительно работают, показывают ли, ну, посмотрите какие-то тендеры на этих площадках и ä, проверьте, находит ли по номеру или по заказчику система именно вот эти конкретные секции. Потому что бывает такое, что ну, скрытые, да, на том же самом Сбербанке, Ком, там и так далее, есть закрытые тендеры, поэтому очень важно, чтобы система поиска тоже их определяла. Еще, помимо, активных, помимо актуальных тендеров да, и, активных, и архивных тендеров, система должна показывать вам еще и планы. Да. Если этого нет в поисковике, то сразу про него забывайте. Обязательно позиции планов должны быть. И есть еще такое отдельное направление – который мы сейчас развиваем, это поиск субподрядов. Когда уже прошел крупный тендер и определен победитель, опубликован протокол, да, то мы в нашей системе формируем так называемую карточку субподряда. Вы можете посмотреть отыгранные тендеры, посмотреть, кто там выиграл, и связаться с этим генподрядчиком посмотреть опять же те же самые лоты да, и, возможно, предложить свои услуги для исполнения крупного контракта. Еще бывает, что, например, участвуют некоторые поставщики, и э, являются там, хорошими поставщиками футболок, да, но заказчик просит помимо футболок еще и кроссовки. Контракт хороший, сумма хорошая, заказчик хороший, но кроссовок нет. Да, и нужно бежать на рынок, э, смотреть, где эти кроссовки закупить. И вот для таких участников вы тоже можете быть хорошим супподрядчиком. То есть субподряд это не только стройка, а это и, в принципе, сам тендер, да, где, возможно, участник потенциальный или победитель уже в каких-то моментах не дотягивает, поэтому есть возможность с ним связаться и предложить ему свои услуги. Дальше этот проект у нас будет развиваться, мы будем уже создавать непосредственно карточки активные, да, когда сами генподрядчики выходят на рынок и создают такой мини-тендер для того, чтобы привлечь потенциальных партнеров. У БИКО-тендера и, по-моему, еще у некоторых поисковиков тоже есть возможность просмотра протоколов с победителями. Они тоже называют это субподряд. У меня все. Если есть какие-то вопросы по тому, как выбирать, если вам недостаточно информации, как выбирать поисковики, на что обращать внимание, что из себя представляет та или иная система, то можете писать в нашем чате марафона, я с удовольствием вам отвечу и э, тоже могу скинуть топ поисковиков, которые, на мой взгляд, работают очень хорошо. Сегодня я бы хотела вам показать, э, как э, работает поисковик в системе OTC и э, сразу да, сообщу о том, что он входит в лицензию. Если вы покупаете лицензию для участия, то э, все это время на, на, весь тот срок, на который была куплена лицензия, вам доступен поисковик. Давайте перейдем в наш личный кабинет. Сразу да, зашла. В конце практики у вас будет домашнее задание для того, чтобы вы потренировались и уже самостоятельно да, попробовали эту систему. В данный момент у нас произошло обновление, и сейчас личный кабинет поделен на две части. Так, я сейчас подождите, кажется, не делал демонстрацию. Да, обязательно скину вам. Я уже стала показывать личный кабинет, но при этом не включил демонстрацию. Так, сейчас. Мы еще будем возвращаться к личному кабинету OTC, потому что будем с вами далее и Marketplace рассматривать, как еще один способ заработать, и OTC-маркет. Я сейчас перейду. Посмотрите, пожалуйста. Видно ли мой экран вот сейчас? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Угу. Отлично. Так, перехожу в личный кабинет. Давайте немножечко повторюсь. Если вы покупаете лицензию для участия, то, соответственно, вам доступна система поиска, которая встроена в OTC. Ищем да, не только. По тендерам UTC, но и по всем тендерам, которые сейчас проходят на всех площадках России. Еще один момент. Если вы впервые пришли на УТС, ничего не знаете про нашу систему или давно ее не пользовались, то при... Как новому пользователю при регистрации у вас автоматически подключается демо-доступ, который доступен в течение 7 дней. Если вы давно не пользовались системой, то вы тоже можете включить демо-доступ, позвонив нашим операторам. И если вы, например, попользовались 7 дней и вам не хватило, да, также можете либо написать мне, если вы участник форума и марафона и у вас есть мой контактный номер, я еще напишу в чате по вашей ручкой, вот, то, соответственно, можете написать мне, я вам этот доступ продлю, для того, чтобы вы полноценно попользовались системой. Вот. Еще раз, да, 7 дней автоматически включается, когда вы регистрируетесь. Можно подключить, если вы наш давний клиент и подзабыли площадку, и, соответственно, если вы участник марафона вам 7 дней недостаточно, нужно еще побольше, то я вам тоже смогу его продлить. Личный кабинет у нас поделен на две части. Для заказчиков и для поставщиков. Вы можете быть и в той, и в той роли. Да? Размещать тендеры. Если вам нужно что-то самостоятельно купить, и вы хотите это отендерить провести, собрать да, выгодные какие-то предложения. Плюс вы также можете размещать свои товары, как на маркетплейсе, и, соответственно, покупать товары. То есть вы будете выступать и да, имеете возможность выступать в двух ролях на нашей площадке. Также мы проводим коммерческие тендеры, тендеры, которые не имеют отношения к 223 и Вы также можете быть и заказчиком, да, с организатором подобных тендеров, и участником коммерческих тендеров. Но Сейчас посмотрим раздел поставщика. Каталог, на каталоге не буду останавливаться, это будет на следующее занятие. Давайте посмотрим потенциальные заказы. Это вот как раз наш поисковик. Потенциальные заказы раздел делится на три основные направления, три канала. Тендеры ⁇ это актуальные закупки, планируемые закупки, это позиции, да, планов закупок, которые работают тоже. По ключевым словам и субподряды. это соответственно уже отыгранные тендеры где есть протокол победителя есть его контакты можно с ними связаться и предложить свои услуги сейчас посмотрим тендеры тендеры мы поделили раздел тендеры поделили на, на, на три блока электронного магазина опять не будем устанавливать вернемся на следующей практике но Хотела бы сделать акцент да, на том, что э, наша система поиска еще и подбирает вам рекомендованные тендеры. После того, как вы проходите регистрацию, мы э, смотрим, да, что вы из себя представляете как поставщик. Если вы уже где-то участвовали, то мы э, знаем да, ваш опыт участия, э, знаем предметы которых, предметы тендеров, в которых вы принимали участие, и по соответственно, вашему акведу мы тоже приблизительно понимаем, чем вы планируете заниматься. И система поиска по вашим данным подберет вам потенциальные тендеры. Можно этим воспользоваться, например, да, если вы ну, не очень пока что понимаете, какие слова вбивать, по каким кодам искать, мы можем по вашему бизнесу и по аналогичному опыту ваших конкурентов вам подобрать тендеры. Вот, поэтому пользуйтесь рекомендательной системой в том числе. На OTC. Когда вы заходите в раздел на OTC, у вас уже автоматически стоит выбранная да, площадка OTC. Вот видите. Да? Для того, чтобы... Ну, Посмотреть, а что да, сейчас проходит у нас. Если вам не интересна площадка OTC, то вы можете выбрать по всем тендерам России. Давайте посмотрим по ключевому слову. Ну, например, возьмем слово стол, про которое я практически всю практику и говорю. Так что экран, экран мой не видно. Скажите, пожалуйста, видно мой экран? Что-то в чат написал, что не видно. Видно, да? Поиск и мониторинг тендеров. Раздел. Давайте я еще раз обновлю. И еще раз обновлю вебинар. Так, возвращаемся в демонстрацию. Демонстрация. Так. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Видно ли экран? Все отлично. Если у кого-то происходит зависание, да, обновляйте систему, потому что у нас все работает. Итак, поиск и мониторинг тендеров. Вбивайте ключевое слово. Также вы можете вбить группу слов. Если у вас очень сложное направление, например, там вы поставляете одновременно несколько продуктов или да, выполняете достаточно сложные услуги. Если у вас идет и строительство, и монтаж, и проектирование, и так далее, если вы занимаетесь и бухгалтерским, и юридическим учетом, аудитом, то лучше все в одну корзину да, не кидать и создавать несколько шаблонов поиска. Это поможет вам, во-первых, понять, отсортировать, убрать, те тендеры, которые выпадают с этими ключевыми словами, но не являются вашими. И через анализ да, и через создание большого количества шаблонов вы придете к своему самому идеальному, который будет содержать несколько ключевых слов и таким образом помогать вам и максимально релевантный список подбирать. Но когда вы только на старте, да, создавайте несколько шаблонов. Смотрите по направлениям, да, не в... Добавляйте сразу разные предметы и разные направления. Добиваем слово «стол», с помощью интера вы закрываем ключевое слово. Оно закрывается в такую лодочку, и можно добавлять, например, еще какие-то слова. Например, нас интересует стол там, деревянный. Вот как раз то, про что я говорила, это про расстояние между словами. Когда вы э, ищете тендер и вы знаете, что там обязательно присутствует такой-то шуруп и такой-то болт, да, но заказчик специально задает разные расстояния, большие расстояния между этими словами, вы знаете такую особенность, то, соответственно, вы можете в поиске выбрать э, расстояние между словами «неважно». Если же э, тендер содержит фразу, да, и вы знаете, что, например, обязательно эти три слова должны встречаться в предмете да, или в лоте, то тогда вы пишете, что точное соответствие между словами. Я, например, знаю, да, что мне интересно. Интересен тендер, где обязательно стол у меня будет деревянный. Нажимаем «Показать». И смотрим, сколько тендеров с помощью снибетов подобралось. Так, мы сейчас смутили его столом, уберем стол. Будем искать только стол деревянный. Сколько подобралось? Ага. Ну, не очень много. Так, давайте пройдемся по фильтру. Смотрите, по умолчанию у нас стоит уже поиск по документам а, я на OTC искала, поиск по документам, а, о чем да это галочка говорит, что мы ищем ключевые слова не только в самом извещении, не только в наименовании тендера, но и, соответственно, во всех документах, которые встречаются в данном тендере. Это и архивы, это и PDF, и э, всякие картинки и так далее. Если мы это уберем, то, соответственно, мы будем искать ключевые слова только в наименовании. Но этого нам делать не стоит. Особенно в начале э, карьеры участника лучше смотреть как можно больше заказов. Выберем всю Россию. Так, посмотрим, сколько у нас здесь деревянных столов появилось, уже больше. Далее, что мы можем делать? Мы можем. Э, если тендер нам интересен, да, мы посмотрели по короткой карточке, то можем назначить ему метку, например, пометить как «интересный». Вот, У нас уже появилась на этом тендере меточка. И далее, когда мы будем возвращаться в поисковик, то можем прям по этим меткам уже смотреть все, что нам система подобрала. Категории товаров работы и услуг, уже, наверное, известный многим вам код АКПД-2, да, который э, имеет тоже определенные особенности. Если вы знаете конкретные коды, с которыми работают ваши заказчики, ну или вообще да, ваше направление, то можете прям выбирать уже здесь прописывать да, нумерацию номер, и э, сохранять это совместно с ключевыми словами, либо отдельно создавать шаблон поиска по кодам. Здесь тоже есть нюансы. Иногда бывает, что заказчики неправильно указывают код или ну, там, специально не тот указывают код. Были такие моменты, когда поставщики сталкивались с тем, что они точно знали свой предмет. Это были какие-то машины, и, соответственно, код тоже должен был быть связан с машинами, с автомобилями, но при этом заказчик указывал прочие или иные что-то, что вообще абсолютно не найти по коду. Поэтому обращайте внимание и знайте, что системы поиска ищут еще и ключевые слова в кодах. Поэтому, если вы написали прочее, да, то, возможно, вы найдете какие-то тендеры, где предметом будет автомобиль, э, мебель и так далее. Вот, Обращайте на это внимание. Мы подсвечиваем еще, в каких кодах встречаются эти ключевые слова, и вы можете уже сразу понимать, да, с какими кодами работают заказчики. Вот, например, у нас стол деревянный, но при этом мы видим, что, что, что тендер по недвижимому имуществу проходит, потом связанные со спортом, поэтому можно выбрать, посмотреть, а почему так, да, почему здесь есть деревянные столы. Возможно, они неправильно указали код, или, скорее всего, эти столы встречаются в номенклатуре по какой-то большой закупке. Далее. Можно выбрать место поставки, да, если место поставки – грамотно и корректно указано в извещении, то мы его отобразим. Если нет, то мы покажем юридический адрес заказчика, который проводит этот тендер. Задавайте диапазон с датами публикации. Можно ввести уже номер. Если вы работаете с какой-то одной закупкой, да, то можете ввести конкретный номер закупки ГОВ, и мы вам покажем эти тендеры. Можно ввести 15-20 закупок, но так лучше не делать, потому что потратите время. Подбирайте сразу по конкретному заказчику, создавайте шаблон. Можно задавать диапазон цен, выбирать конкретные площадки. Несмотря на то, что мы ищем по всей России, да, вы можете создать себе отдельный шаблоны, выбрать одну или несколько коммерческих, и площадок по 44 му отдельно. Способы. Да, тоже Обратите внимание, посмотрите, какие есть. Выберите те, с которыми вам хотелось бы работать. Например, вы там для себя решите не работать с аукционами или не работать э, с, э, с запросами там, цен. Вот, поэтому тоже можете себе поиск таким образом сужать. И э, можете задавать диапазон обеспечения и, соответственно, даты окончания приема заявок, для того, чтобы уже не идти в тендеры, которые архивные, или наоборот, вы хотите посмотреть тендеры, где осталось не очень много времени, и, возможно, вы будете единственным участником. Правила проведения – это ФЗ да, и закупки малого объема. Также вы можете выбрать тендеры, где обязательно участие МСП, не только участие, а еще и исполнение. Да? Есть такие закупки, где должны быть исполнителями предприятий малого и среднего бизнеса. Также вы можете выбрать тендеры с авансом и тендеры без заявок. Мы вам покажем, но только на площадке OTC. Итак, смотрим еще раз, что нам показывает система. 35 у нас заказов с деревянными столами на 750, получается, миллионов. Далее вы можете перейти уже в более детальную информацию и посмотреть, что из себя представляет сам заказ. Да? Куда вы будете поставлять. Здесь нет обеспечения договора. Это то, про что я говорила. Да? Обращайте внимание, какая вам информация важна в карточке для принятия решения. Чтобы вы не скатывались в просмотр документации и там, в детали той же самой карточки, а уже сразу на первых каких-то взглядах понимали, ваш этот тендер или не ваш. Возможно, там, вам эта площадка не подходит. Или ну, цена контракта не, не та, да. Далее вы можете посмотреть документы в общей информации. Можете посмотреть и позиции лота тоже здесь, не переходя на сайт закупки.gov и не открывая каждый документ. И также проанализировать заказчика. Ну, здесь я не буду уходить в детали, посмотрите. Возможно, у вас возникнут какие-то еще пожелания по той информации, которую вы хотите видеть. Поэтому можете мне писать, я с удовольствием обязательно все ваши пожелания учту. Далее, с помощью сниппетов мы подсвечиваем, где вы нашли, да, в каких частях тендера. Помимо предмета мы еще нашли, Да, вот мы нашли в коде, позиция такая-то, в коде позиция такая-то. Можете посмотреть и внимательно изучить. Справа у нас идет информация о заказчике. Система, Наша система аналитики показывает вам, что, например, у этого заказчика очень высокая доля контрактов, там расторгнутых по его инициативе. Да, обратите на это внимание. Если видите что-то красное, то это для вас такой звоночек, чтобы вы понимали, как уже себя данный заказчик ведет на рынке торгов, и это не для того, чтобы вы не принимали участие в этих тендерах, но для того, чтобы вы более внимательно подходили к вопросу исполнения этого контракта, к изучению документации. И далее мы предсказываем прогноз движения и участия. Конкурентов, мы показываем, какое будет приблизительное снижение по этому тендеру, опираясь да, уже на прошедшие аналогичные закупки. И показываем, кто возможно еще придет на этот тендер. Здесь вы можете посмотреть своих потенциальных конкурентов, плюс небольшую по ним историю, в каких тендерах они победили. И вероятно, что они придут и будут снижаться именно вот с таким процентом. Тоже достаточно полезная информация для того, чтобы понимать, что вас ждет, какая конкуренция. И э, есть чек-лист. Но э, чек-лист у нас срабатывает э, после того, как вы берете данный заказ в работу. Вот здесь есть такая кнопочка. Если э, тендер опубликован на OTC, для того, чтобы подать заявку, вам обязательно нужно взять его в работу. Таким образом, э, у вас формируется в личном кабинете ваша собственная воронка продаж. Вы с помощью меток группируете тендеры, которые вам интересны, и если вы продолжаете с ними работать, то вы переходите в раздел «Заказы в работе», в «Тендеры», и слева у вас появляются уже взятые в работу. Поэтому если вы там нажали кнопку, да, не теряйте этот тендер, переходите в раздел «Заказы в работе». Вот он ваш тендер. Он также содержит карточки «Подготовка, участие и заключение договора». Все эти статусы на площадке OTC они появляются автоматически, как согласно да, вашим этапам, по которым вы идете. То есть, если у вас тендер сейчас на подготовке, да, то вы, соответственно, пользуетесь чек-листом, помечаете, да, на каком этапе вы сейчас находитесь, если вы подали заявку, то у вас уже карточка перемещается в участие, и, соответственно, если вы выиграли контракт, то она переходит в статус заключения договора. Если, у, если вы не, ничего не делали с, этой, с этим заказом, да, и если он публикован не на нашей площадке, то, согласно регламенту да, самого, самого тендера, он у вас постепенно перейдет в архив. Если же вы его завершаете сами, то он будет также в архиве, как уже завершенный заказ. Если вам, например, заказ не нравится, вот сейчас мы здесь посмотрим, да, неинтересно, то он попадет в отмененные заказы. И вот так по папочкам раскидываются все ваши тендеры. И, соответственно, каждый раз, когда вы возвращаетесь в потенциальные заказы, вы можете посмотреть, ага, какие тендеры сейчас на данный момент появились да, с помощью новых каких-то ключевых слов. Либо вы сохраняете этот мониторинг. Сейчас я его сохраню. 100. Поработали, да, проверили, все, подходят вам эти ключевые слова, эти параметры, которые вы слева э, задали. И э, сохраняете фильтр. Угу. Если вы хотите... Чтобы фильтр у вас был сразу в меню, ставите галочку. И он у вас должен появиться слева. Сейчас я обновлю. В разделе тендеры у вас появится. Так, пока не появился. Вот здесь вот слева должен появиться ваш фильтр попробуем новость создать. Сейчас посмотрим, возможно, пока не обновилась система. Если же вы не хотите видеть ваши шаблоны слева в меню, то каждый раз, когда вы переходите в раздел тендеры, то вы можете искать уже в ранее созданных фильтрах. Вот с помощью такой. Радиокнопки. Вы выбираете где искать. И система вам покажет все ранее сохраненные шаблоны. Вот у меня до этого да, было очень много шаблонов. И мне система показывает, сколько у меня сейчас актуальных тендеров по тому или иному шаблону. Так, ну вот мебель, кстати, появилась. По -моему. А. Здесь тули, вот они, появились, но почему-то не появились в меню. Так, возможно, со временем появится. И можете подбирать по поиску и отсюда да, уже смотреть ранее созданные шаблоны. Теперь перейдем к анализу. В системе поиска есть... У нас 4, 5, да, 5 вкладок. Пятая вкладка – это Excel, когда вы все, что нашли, можете выгрузить в Excel, показать, например, своему руководству или другим отделам, или для себя сохранить и пользоваться в Excel, если вам удобно там работать. Также вы можете посмотреть уже прошедшие тендеры да, по этим ключевым словам. И, соответственно, можете все время там, смотреть все для того, чтобы понимать, там, сколько сейчас на рынке уже тендеров активных и завершенных. Если вы только заходите на рынок, или у вас появилось желание проанализировать, провести такой небольшой аудит вашей деятельности по участию в закупках, то воспользуйтесь нашей аналитикой. Аналитика вам покажет что из себя представляет ваши, ваша ниша да, на рынке горсторгов. Вот мы вбили слово «стулья», и сейчас мы можем проанализировать, в каких кодах встречаются, в каких кодах встречаются эти слова. И прямо по отдельным этим кодам сейчас, создать еще новые какие-то шаблоны или новые фильтры и проанализировать тендеры непосредственно с этим кодом. Вот я только что создала, создаю новый шаблон. Так, пока он создается, давайте опустимся дальше. Система аналитики наша показывает, как тендеры со словом «стулья» да, в принципе распределены по регионам России. Чем ярче цвет, тем больше проходит тендеров в этом регионе. Точнее, чем, тем, чем ярче цвет, тем, как, э, тем, тем не то, что больше тендеров, да, а именно в этом регионе, да, соответственно, очень много тендеров со словом «стулья». Вот э, Москва лидирует, да, но при этом мы видим, что и в в Казахстане хорошо закупают мебель да, и в Красноярском крае. Вы можете посмотреть, на какую сумму были куплены эти тендеры и какое количество тендеров прошло. Ну, вот в Ницком автономном округе почему-то вообще нет. Также мы показываем историю закупок и прогноз. С помощью этого графика за предыдущие два года вы посмотрите, как... В каком объеме и на каком, каком объеме были распределены тендеры? То есть, сколько, например, в июле да, прошло тендеров на со словом стулья. Да, вот мы видим, что здесь было шесть тысяч девяносто семь. В январе был такой небольшой спад, большой, точнее, спад. И сейчас мы видим, что происходит в октябре с этими тендерами. В 840 проходит подача заявок, планируется еще 7, и, соответственно, уже активных столько-то тендеров. И плюс опираясь там. На предыдущие два года мы показываем, что будет в ближайшие 12 месяцев. Далее. Распределение закупок по ценовым диапазонам. Этот график позволяет вам э, увидеть да, средний чек вашей сделки, так сказать. С, с, каким, с какой начальной максимальной ценой больше всего проходит тендеров по вашей тематике. Мы видим, что, например, по закупке мебели, в основном публикуются тендеры, где начальная максимальная цена меньше 400 тысяч рублей. То есть вы понимаете таким образом, что вы идете в тендеры вот именно с таким средним чеком. Но есть да, и более 100 миллионов тоже интересные, от 3 до 10, но в основном именно вот на эту сумму проходит. Сезонность рынка покажет вам, в каком месяце больше всего проходит тендеров. Вы э, ориентируясь на эти графики и таким образом распределяете ресурсы в своей команде. То есть вы понимаете, что вам, возможно, очень много придется участвовать в июле, да, там, например, в апреле. Ну, в принципе, у вас в течение там, целого года покупаются стулья, и э, среднее количество тендеров 4, 5, 4, там, да, и опять мы видим 4 тысячи по России – и только лишь в январе их не очень много. Но а, следующий график по сумме, он покажет вам, где больше всего денег, в каком из месяцев вы больше всего заработаете, и, возможно, не приняв большое количество участий. Да? Вот, например, в ноябре вот на такую сумму закупались мебелью. Поэтому, возможно, есть смысл напрячься именно в этом месяце и забрать какие-то крупные контракты. Доля ВСП. здесь мы показываем, какая доля принадлежит малому и среднему бизнесу в этой нише. Далее вы можете посмотреть всех заказчиков, которые когда-либо когда покупали стулья. Например, мы видим, что в топе у нас почему-то Иркутск, Оренбург, Тюмень, то есть самые крупные покупатели стульев. И далее-далее вниз вы смотрите всех заказчиков, которые когда-либо покупали подобные предметы. Это список бесконечный, опускаться можно вниз и смотреть, да, кому, кому из заказчиков интересно ваше направление. И плюс, да, где они расположены. То есть Большинство почему-то у нас в Волгограде покупало мебели. Ну и опять же в Москве. Далее вы можете посмотреть всех своих конкурентов. Опять же, да, соответственно, здесь мы показываем, сколько в среднем участников выходит на тендер со словом «стулья». Ярославле, в Новгороде, Три, в Москве почему-то не очень много по сравнению с тем же самым Ярославлем. И, соответственно, если вы видите, что в каком-то регионе, в соседнем регионе, по вашему направлению очень большая конкуренция, но при этом заказчики там размещают да, на, на, по, по вашему направлению тендеры, то есть смысл посмотреть и другие регионы. Не зацикливайтесь только на том регионе, в котором вы работаете. Также мы вам покажем ваших конкурентов, где они расположены, сколько участвовали, побеждали и на какую сумму у них контракты по этому направлению. Из каких регионов они поставляют. Еще тоже очень интересный график – это конкуренция по сезону. Помимо того, что там разные Суммы, разное количество, еще и конкуренция тоже в сезонах бывает разная. Вот, например, ноябрь мы видели, что неплохой по количеству, неплохой а, месяц по деньгам, но при этом конкуренция здесь ну, не очень большая. Видите, да что в ноябре не так-то много было участников. Поэтому, возможно, ноябрь очень хороший месяц для того, чтобы на нем сконцентрироваться. В феврале и в январе высокая конкуренция, хотя в январе, например, не очень много проходило тендеров, но при этом очень много было участников. И в мае, да. в сентябре очень был большой процент снижения. Соотносите все эти графики, смотрите, делайте выводы и, возможно, это вам поможет грамотно распределять свои силы, ресурсы и забирать очень хорошие контракты. Так, следующий раздел это риски. Сразу предупреждаю, что этот раздел не для того, чтобы вы, ага, сели, проанализировали свой бизнес, поняли, что он очень рискованный на рынке госторгов, и участвовать в торгах не стоит. Нет, нет, нет, ни в коем случае риски вам помогут посмотреть, точнее не посмотреть, а помогут вам лучше подготовиться к участию и к исполнению вашего контракта. Здесь мы видим, что, например, не очень большие риски, отклон... а, нет, большие риски кстати, отклонения заявок, поэтому обращайте внимание на конкурсную документацию, и при этом очень низкие риски при получении оплаты. Да, то есть заказчики расплачиваются в полном объеме и хорошо со своими подрядчиками. Плюс здесь не очень высокая доля расторгнутых контрактов и причина по соглашению сторон. То есть практически ничего нет, ничего нет по инициативе поставщика и по инициативе заказчика. То есть рынок неплохой. Вот, это основное, что я хотела сказать про поиск. Пользуйтесь поиском. Выбирайте тендеры OTC, либо тендеры всей России. Также можете посмотреть, после того, как вы зарегистрируетесь, как система определит вас как потенциального участника и какие подберет вам рекомендованные тендеры. Ставьте метки на то, что вам интересно. Далее смотрите уже после того, как вы провели какой-то анализ, какие тендеры вы для себя отобрали. Смотрите сохраненные фильтры, если вы сохранили, чтобы принять участие на UTC, вам обязательно нужно взять в работу, чтобы, в принципе, отслеживать свою воронку по всем тендерам, которые вам интересны. Даже если они не на UTC, тоже берите в работу, потому что, видите, у вас таким образом чистится поиск, да, и вам система не показывает уже те тендеры, которые вы посмотрели. Если вы планируете принять участие в тендерах, то переходите уже в «Заказы в работе» и здесь Соответственно, работаете при подготовке, в самом участии. Когда вы работаете с тендером, и у вас, например, несколько сотрудников, то вы также можете поставить метку на этот тендер, который находится в работе. И у вас еще здесь есть внутренний чат. То есть вы друг другу можете писать какие-то сообщения, для того чтобы что-то важное проверить, либо да, не забыть, когда вы пойдете принимать участие. Вот это все. У вас будет обязательно домашнее задание. Домашнее задание как раз вам поможет сориентироваться в системе, найти тендеры по вашему направлению и провести небольшой анализ вашей ниши. Если есть какие-то сейчас вопросы, то я готова на них ответить. Так. Отвечаю. Так, вопросов нет. Звук, картинка. Надеюсь, что все-таки большинство из вас видело картинку. Напоминаю, да, когда вы проходите регистрацию на нашей системе, то вы автоматически получаете бесплатный доступ ко всем тендерам. Если вы давно э, работаете с нашей системой, но не пользовались ей, то можете позвонить в техподдержку и попросить продлить вам демо-доступ. Либо написать мне. Могу дать свой номер телефона для тех участников, которые не участники марафона. Доступ мы продлим вам на, еще на 7 дней. Если вам этих 7 дней будет недостаточно, то тоже напишите мне, позвоните, попросите от меня там к телефону, Валерию. Вот Я с вами пообщаюсь и продлим вам еще доступ. Конечно, мы вам на год не дадим, но если очень надо, то продлим. То есть каждый раз у нас дамы доступ продлевается на 7 дней. Это это в систему поэтому на 8 9 и так далее мы не можем дз я направлю в чат Да, и еще раз напомню, что кабинет у нас единый для заказчиков и для поставщиков. Вы можете как и искать тендеры, участвовать в них, плюс вы можете еще и публиковать свои заказы. Публикация у нас бесплатна, поэтому для публикации достаточно только регистрации. Да, у нас действительно продукт не самый простой, потому что помимо поиска есть еще много чего, есть электронный магазин, вы можете работать как заказчик, как поставщик, плюс у нас есть продажа не ликвидов и все мы с вами это разберем обязательно на практике я расскажу вам, как можно еще заработать, вот, поэтому да система у нас такая насыщенная, насыщенная всякими разными продуктами. По, так, по поводу скидки, вообще скидка не предусматривает. Если вы активный участник, то мы дарим в конце марафона бесплатную лицензию. Скидки на тариф у нас, к сожалению, нет, но есть продление демо-доступа от меня лично поэтому как поисковик поэтому поисковик я вам могу бесплатно на какое-то время предоставить Но Участия, к сожалению нет ну что если есть какие-то еще вопросы пишите я чат пока не буду отключать вот всем большое спасибо Звоните, пишите, задавайте вопросы, будем рады услышать ваши предложения по улучшению наших продуктов и вам найти как можно больше заказов. И еще раз, лайфхак от меня, не создавайте сразу в одном поиске очень много направлений, сделайте несколько шаблонов, посмотрите, поизучайте все тендеры в этих разных шаблонов, после того, как вы определитесь уже непосредственно со списками, да, релевантны они для вас или не релевантны, поймете, какие у вас слова и исключения, уже после этого да, сокращайте, сужайте, вносите несколько слов, но поначалу, Делайте просто. Слово «выдача», слово «выдача». Вот. Все, всем большое спасибо и хорошего дня.